Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег, и сегодня я хочу поздравить вас с Новым годом, с новым счастьем, пусть наступающий год станет у вас чудесным, прекрасным, все будет у вас прекрасно, пусть все ваши невзгоды пройдут, пусть все взгоды не пройдут, пройдут, чтобы вы его встретили просто прекрасно, не спа спали там до 3, 4, 5, 7, 8, 9 утра, чтобы потом спали до 9 ночи, вечера, утра. Короче, с Новым годом, с Новым счастьем, с чтобы тигр не пришел и не съел. Кого вы будете тревать? Под елкой которая будет лежать. С Новым годом.